Красавчик, вот всегда красавчик. Как, ага. как, как не выгляжу, я красавчик. Понятно. Лена, еще раз, а ты как поняла извини Наш проект я, я поняла, красавчик. что а, а. ты идешь, что-то делаешь, у тебя получается, и следовательно я красавчик. Ага. Отличная трактовка, вот каждый раз у новых людей спрашивать, интересно, как да. они тебя понимают. Я тоже понимаю немножечко по-своему, и вот почему начал писать все-таки уже я красавчик в моем видении. А, воз, если у вас такая как бы, проблемка есть, то как бы подтвердите мне или это проверните хорошо. Смотрите, какая штука. Я не исключение, и когда первые разы начинал делать видео, аудио какое-то, да, там, без разницы какое, то, что я видел и то, что слышал в экране, монитора мне очень сильно как бы не то что прямо не нравилось это такой комплекс ощущений и не нравилось и какой-то дискомфорт и я бы вот это поправил и вот это поправил и о -о очень много раздражающих факторов и в сумме они давали какое-то вот mm. это и когда моя... ты сам снимался да снимался да, сам да, да да да, да. И только по прошествии какого-то времени, сейчас не помню уже, честно говоря, я помню, что произошло то, что сначала я просто начал себя воспринимать, ну, вот такой, какой есть. И через некоторое время мне начали нравиться некоторые моменты. Не все идеально, не все. Понимать себя такой, какой ты есть. Да. Вот поначалу, да, просто тупо привыкнуть к себе, к своему голосу, потому что голос, когда ты слышишь со стороны, он абсолютно другой. У нас же два слуха, внутренний и внешний. И мы себя слышим внутренним голосом. Он для нас вот такой вот. А для окружения он совершенно другой. А, ну и в записи, когда голос слышишь, что ты вообще не ты. Это вообще кто-то. Это кто-то чужой. Да. Вот. И только по прошествии времени ты к этому привыкаешь. А потом начинаешь даже замечать приятные вещи. Ты начинаешь думать «О, класс!» вот. и Одна из таких больших целей, может быть, какого-то этапа нашего, это когда мы сами себе сможем сказать, блин, красавчик, вот тот, вот тот чел в мониторе, красавчик, это же я, красавчик. Вот. Значит, Вопрос, у вас есть ощущение дискомфорта того человека, вот, восприятия, который с той стороны в мониторе? Да, то есть там у тебя? Yeah. У меня yeah. уже как-то вот я начинаю вот смотреть, и в некоторые моменты мне уже начинает нравиться. Нет, ну, я, я, я еще на самом-самом начале пути, поэтому не нравится, я вот и вчера же говорила, то не нравится одно, то другое, то не так стало, то не так села, mm. well, то да, нос да. большой, то волосы.. Лохматые. Ну, в общем, все плохо. Ну, отлично, друзья мои. И смотрите, значит, я э, тоже ведь работаю, интенсивно работаю. Лена была ну, чего, того, как меня вчера раздолбали, и как она умничка заметила со стороны, что я сначала, что я сначала там расстроился, да, потом что-то еще, потом психанул, потом разозлился. Вот. И надо сказать, что вот это положительная злость я вчера сделал по структуре данного я даже не знаю как его назвать не тренинг не коуч у нас что-то какая-то смесь чего-то но я его пока называю реал коуч почему-то так вот я столько прописал правильных вещей, то есть мне обратно да, брали, дали, дали обратную связь, что из того, что я пишу, ничего не поняли вообще, чего я делаю, зачем делаю, для кого делаю. Вот. Поэтому мысль, у меня предложение. Я один из этапов прописал. А ведь нам нужны, смотрите, по этапе на этапы нашего движения. И на каждом этапе задача замечать, какой точке мы достигли, и сказать, что мы молодцы, это ведь важно, согласитесь, да? Ну, да, хочется это, дойти до того, до того момента. А, и вот один из этапов – это когда каждый из вас может совершенно, не мне, а откровенно себе сказать, блин, а ничего, нормально. То есть это <смех> достаточно большой, серьезный результат. Вот. И напоминаю, у нас, как бы, смотрите, из большого складывается, наоборот, из маленького складывается большое. Значит, один из этапов, это когда мы достигнем точки, когда можем сказать себе, я красавчик. В процессе достижения, похода к этой точке, мы с вами получаем разное количество навыков, которые нам очень-очень пригождаются. И, значит, смотрите... Напоминаю, что у нас каждый день после завершения нашей встречи мы пишем очень э, короткую заметочку из двух предложений. Леночка, ты уже помнишь, уже делаешь? Надюша вчера тоже уже сделала. Кстати, Надя, спасибо тебе за прекрасный отзыв на этом самом там, в группе. Маленькую заметочку я вам еще раз продублирую, чтобы напомниться. Это что я взял, получил в течение вот этой нашей короткой встречи, что хотел бы взять, брать и применять. Это конструктивная мысль. И вторая мысль это ощущение, эмоция. А с чем закончилась наша встреча? С какой эмоцией, с каким ощущением? Вот каждый день, каждую встречу мы делаем, это тратим на это буквально ну, 30-40 максимум минуту, но мы себе делаем такую Итог. Тынь-тынь. Кто мне может сказать, зачем это надо? Это Лена? Ну, черту дня. Давай, Надя, тогда уже пошла уже. Ну, подвести черту дня, скажем так, вот. Поставил точку, значит, запомнил. Ага, хорошо. Сохранил эти ощущения. Понял, хорошо принято, Лен. Ну да, как бы зафиксировать то, что ты получил какой результат на данный момент. И то, и другое. Правильно, добавлю с вашего позволения. Все уже слышали книгу успехов, да? Кого? Слышали такое понимание книгу успехов? Нет. Рассказываю В двух словах, это большая, серьезная штука, которая помогает подкачивать энергию и уверенность. Мы обязательно... Будет время, когда мы когда-то вернемся к этому. И я сегодня утром подумал, что, наверное, когда еще вот подберется несколько человек, в рамках наших встреч я проведу вам еще мини-тренинг «Батарейка уверенности». А вопрос в том, что бывают моменты, а бывают просто дела по жизни, когда мы чувствуем внутреннюю неуверенность. А неуверенность, сомнение – это такая дрянь, которая нас прибивает, который лишает силы, энергии принимать решение, двигаться вперед. И вообще что-то делать. Хочется вечер, под одеяло, такое, знаете, мягенькое, пушистенькое, на подушечку раствориться вот так вот. И лежать, лежать, или ждать, ждать, пока что-то произойдет. Может быть, что-то случится, и я побегу дальше. Но сейчас я полежу. И, и такие страшные вещи, они бывают затягивают. Хотя ты мозгом понимаешь, что у тебя там, вот. Я был Вот в этот момент нам нужно просто необходимы какие-то вот какая-то подушка, какая-то ну, в плане не полежать подушка, а подушка от чего отпрыгнуть, какой-то трамплин. Книга уверенности это книга, в которую мы складываем свои достижения маленькие и большие, ежедневные, недельные, месячные, годичные. Еще его по-другому называют дневник успеха. А я как сказал? Книга. А, книга успеха. Да, да, дневник успеха. Я неправильно сказал. Ну, да. можно вот. начать и писать книгу успеха. Никто это не отменял. Ну, кстати, вот, слушайте, наверное, подсознание выбрасывает правильные вещи. Дневник. Книга успеха. Правда, что это мало, всего ничего. О, а книги это целый труд. Да, вот. И мы читаем вот эти вещи, мы подпитываемся энергией, мы понимаем, что мы красавцы, что мы молодцы. Вот. Собственно говоря, вот эти маленькие ежедневные там, 30-секундные вещи, это и есть маленькие строки в большой книге. Знаешь, что-то мне сейчас мысль пришла. все таки в начале, когда в начале пути, да, наверное, важно себе дать понять, что я хочу от этого проекта, да, какая я буду, какой я хочу стать, да, чтобы, ну, там, придя к определенной точке. Вот это вот прям надо зафиксировать вот сейчас, вот сейчас мне пришло, надо прям срочно зафиксировать, чтобы Лена. понять результат. Двигаемся да. мы или нет? М? Леночка, ты такая умница, ты себе просто не представляешь. Я уже третьи сутки а, понимаю, что я пропустил этот момент. Смотрите, а, а, Лен, у тебя очень хорош, хорошо расписано, помнишь, мы писали точки, а, когда мы... Так, Надя, нам с тобой к этому вопросу нужно вернуться, потому что он не добит. А, воп, Вопросы Картинка мне нужно делать, а у меня внутренние припоны. Да? Мы это да. прописали. Лен, у тебя это отлично прописано. И прямо если ты его посмотришь, ты там уже сможешь ряд вещей вычеркнуть. Угу. Да? Надя, у тебя прописано сейчас раз-два, раз-два и все. Общие, общие фразы. Либо отдельно встретиться, либо самой посидеть, подумать. Но вот это нужно дописать. И вторая часть... Это как раз то, о чем ты говоришь. А что я хочу? Какой я хочу? Либо от тренинга, либо вообще. Каким я себя вижу? С точки зрения вот, снимающего видео. И в том числе от, от данного тренинга. Когда мы это сделаем? Как? как на ваши ощущения? Ваши сегодняшние ожидания от данного реал-тайм. Ну, я, знаю. в принципе, сегодня да. могу сделать, написать, да. э, тут, в принципе, недолго. Не, не Хорошо, Надя, у тебя ощущения? Ну, я тоже в вечеру буду свободна да. и, в общем-то, и подумаю да. по первой части и свои ожидания да. тоже. Ну, а потом да. обсудим, потому что там да, явно какие-то корректировки надо будет ага. сделать. И, Понятно. Саша, сразу вопрос, а выкладываем-то куда? Вот в это самое, куда-то в группу или вот так вот в сообщениях? Сейчас. Первое. Нет, вместо. Понял, понял. Первое второе. Первое. По поводу, как прописывать вот эти штуки. Значит, uh -huh. принцип очень простой. Где мои часы, вообще будильник? Ну ладно. Просто, знаете, есть обратный тайминг на часах. Включаешь и там он отчитывает. Представляешь себе, допустим, две минуты. И он две ноль, и обратно минута, полминуты. Пи-пи-пи-пи-пи, время закончилось. Есть у вас такая функция на часах, на телефоне? Да, там, есть, наверное. Там где будильник, там где будильник, там есть функции, вот там есть секундомеры, братан. Таймер обратного отсчета, да? Да, Потрясающая вещь, помогает. Вот техника помидора, если кому будет интересно, как стимулировать себя быстро что-то сделать, вот использовать там. А, ну я вам потом, может быть, книгу свою скину по тайм-менеджменту. Вот, значит. Садимся, включаем этот тайм-менеджмент, ставим себе, допустим, на 3 минуты, Там, или на 4, или на 5, сколько вы предполагаете по времени, но я думаю, что не более 5. Включаем его. 15-20 максимум 30 секунд представляем себя а вот в том состоянии да если мы в состоянии что нам мешает выйти там на камеру представляем как мы это делаем, как мы выходим на камеру что нам мешает и быстренько начинаем фиксировать ощущения. И это так называемый мозговой штурм, когда не смотрим ни на запятые, ни на знаки препинания, ни на формулировки красиво, сформулировал некрасиво, повторился, не повторился. Абсолютно на это не. Просто пишем, пишем, выписываем, выписываем. Зафиксировали ощущения, записали, зафиксировали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Просто выкладываем и выкладываем на бумагу. Выложили. Все пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, стоп. Это техника. Техника, которая помогает, делать это быстро. И максимальную выгрузку. Угу. Хорошо. И то же самое, когда вы Теперь так вот, походили, не сразу, все походили немножечко, отпустили себя и подумали о том, что да, так, вот я уже, значит, такой вот, я красавчик, я красавчик, я красавчик. Так, какой же я красавчик? А какой я красавчик? А что я делаю? А как я делаю? Что я при этом что чувствую? Я... Да, что я чувствую, это тоже важно. Вот состояние и... Что я чувствую? Как я к этому отношусь? Какие штуки я вообще делаю? вообще самые вообще безбашенные вот и то же самое таймер уже у нас стоит на пяти там минутах допустим включили и погнали писать опять же никаких запятых никаких знаков припинания. вот это вот все факторы убрали выгружаем что называется выгружаем выгружаем выгружаем выгружаем выгружаем пи пи пи пи пи пи пи Фух. Переберем, смотрим, чистим там запятые там, все что угодно. Угу. Договорились? Отлично. Ну что ж, давайте теперь на этом сделаем стоп и вернемся к основной теме нашей встречи. Итак, все-таки я красавчик, мы тут занимаемся каким-то дурацким видео зачем-то совершенно непонятным, непонятным кому-то. Но что я заметил, девчонки? Я так могу обращаться, да? Так у нас нет мальчишек. Да, собой Все зависло где-то. Творчество прет изнутри. Нам так нравятся те вещи, которые нам нравятся. И мы бы хотели другая вещь. Сейчас еще одна мысль когда вам надоедает слушать мои бредни вы мне там как-нибудь майкните, можно громко Леня, вы мои пуйте желтый ты ушел уплыла от темы хорошо договорились лена я тебя... не поняла, что ты пропал, и я теперь не поняла, что-то ты говорил или нет. Так. А, у меня пропал звук. Я говорю: что смотри, когда вам, а, вы устанете от моих бредней каких-то, да? А -а -а. Можно сказать желтый, стоп! А -а -а. Все унесло. Все хорошо. Вот, теперь вижу реакцию. Вижу реакцию. Я говорил о творчестве, о том, что мы немножечко чеканутые это с одной стороны, с другой стороны, я все больше и больше убеждаюсь, что все-таки мы животные социальные, у нас все-таки есть, и мне кажется, это нормально, есть некая потребность в самовыражении и в том, чтобы то, что мы делая, делаем, делаем каким-то образом Нравилось людям. Угу. И мало нравится. Нравилось, да. Есть желание в получении обратной, положительной реакции на то, что мы делаем. Согласны? Да. И у меня возникла мысль, предложение. Значит, и возможно, нам станет легче в определенной части. У нас есть ролик, которая, в котором есть задача научиться вообще очень жестко, четко структурировать, научиться ставить точки. Раз, два, три. Следующий. Раз, два, три. Следующий ролик. Раз, два, три. Вот такой, знаете, автоматизм, который позволит нам реально в любом состоянии нас ночью разбуди. И скажет, ну-ка, идея такая. Эта идея такая, да я вообще там могу, и вообще там полетим в космос. И джу, джу, джу, джу, все, 23 секунды. Фу, джу, опять дальше спишь. А, нет, еще не заснул, нет, еще, еще на этом же автомате. Джу, открыл, выложил в интернет, сделал подпись, все, джу, все, загрузил файл, джу, все, улетел, а, джу, и лег спать. А, нет. На этом же автоматизме еще. А, тут же раз, быстренько написал 15 строк а, поста. Чуть-чуть, что это о том-то, -то, том-то, и я вообще молодец. И вообще как это здорово применяйте. И я вообще, ребята, если вы будете делать, вы будете молодцы. Тюф, прикрепил этот пост, тюф, закинул пост в группу тюф, и лег спать. А, а, нет, на этом же автомате еще к этому посту в группе еще прикрепил, значит, анонс, положил его на страницу, положил его в этот самый, как его, в Инстаграм, чтобы с Инстаграма и со страницы пришли люди в группу к тебе и посмотрели твой этот пост с этим кусочком видео. И, тьф, а, и лег спать. А, все. Это один. Одно видео. Понимаете, да? чтобы мы научились это делать вот так? Хотите? Да. Чё ты ржёшь? Извини за слово. Саша, что вот тебя сейчас слушала и думал: блин, это же надо 48 подходов, чтобы так вот сделать. А я ну. не знаю. Я тебе говорю это, я про себя говорю, то есть вот чтобы вот, это же надо 48 раз порепетировать, как встать, как сказать, как повернуться, как лечь. Ты про что сейчас, про, про видеоролик или про то, что я сейчас делал? Не-не-не, Саш, я про свои ощущения, то есть ты говоришь о том, что вот на автомате супер, Быстрый раз самое, искра пришла, записал, сделал, выложил. А я тебе про свои ощущения говорю, что где то вот эта вот искра, я 48 раз повторю сначала. Что вы говорите? Вы думаете, все, все остальные такие красавчики на третьи сутки, блин, у них такой автомат возник. Я тебе говорю, Лен, мы уже который четвертый или пятый день да, работаем, ну недельку где-то я блин чтобы видео подписать трансляцию только сегодня придурочный кусок шаблончик вытащил и записал себе в отдельный файл и теперь я не сижу не рожаю каждый раз а беру этот файл ты вставил только поменял дату ума палата Знаешь, да? на седьмые сутки допер Возьми файлик, положи, копировал, вставил. Не надо каждый раз писать, придумывать, идиотизмом заниматься. Вот. Ты абсолютно права, Надя, что для этого нужно 48 раз, а может быть 30, а может быть 49, а может 52. А может быть будет 52, а через полгода мы туда еще допишем еще какие-то вещи и сделаем автомат. В любом случае, у нас, а, я так понимаю, я себе поставил одну из целей – определенные вещи довести такого автоматизма. И мой пост, может быть, сегодня как раз будет посвящен этому. Потому что половина поста я уже написал вчера, и у меня получился пост, почитайте, он там получился из двух частей. Одна мысль, потом еще одна, потом я посмотрел, о -о -о -о, отставил. И я вот как раз чуть-чуть про автоматизм и точку. Итак, но я вернусь раньше. Да? У меня проблема, как у многих, уход. Большой плюс, я иногда возвращаюсь на исходную точку. Итак, мы с вами говорили о чем? Кто помнит? Теперь такой фланецкий принять Кто помнит, на чем я остановился? До того, как я ушел в дебри. Саш, ну а? о чем ты говорил? <св> я говорил о том, что вы творческие люди. Что мы люди, которые. которым. Э просто необходима поддержка извне реакция положительная чтобы нам говорили что мы молодцы что у нас получается что мы двигаемся так ведь да, да. А мы делаем хорошо мы люди мы животные но социальные вот и у меня возникла мысль предложение, что есть один ролик в котором у нас необходим нам необходимо добиться результатов которые я показал да? Это запомнили да вот может так назвать. Техника написания, техника написания ролика от Желтого. Это одна. Вторая, второй ролик. Лена периодически пытается снять красоту. Такие действительно безумно красивые желтые листья. И хочется их за, зафиксировать, потому что вот это мгновение уйдет и буквально у вас, особенно а, а, Лена в городе Лена. Блин. В городе Ленске? Ленске. Ну, большая разница. Вот. На реке Лена. Лена. Я так понял, да. Я... Из Ленска. Леночка. Я так понимаю, что у вас очень скоро, так же, как Надя, и у тебя твои розы, скоро все это уйдет. Да? Все чуть И хочется кусочек этого зафиксировать. Ну, скажите мне так или нет, у меня есть ощущение, что кроме этого, кроме желтых листьев, кроме роз, Наверняка у вас внутри э, и вокруг есть еще м, определенные, есть что-то или кто-то, чтобы хотелось зафиксировать, сохранить, поделиться. И у меня предложение, вообще есть такое или нет? Получить обратную реакцию, то надо. У вас есть кроме кроме листьев, чем мы хотим запечатлеть, что ли? Да, кроме роликов жестких, где еще какие-то моменты в жизни, которые хотелось бы их оставить, оставить, запечатлеть, поделиться ощущениями, эмоциями, реакциями, детьми, природой, хорошим местом, все что угодно. Лена, у тебя так что-то такое есть? У тебя есть внутренняя потребность это вот зафиксировать? Ну, местное, я периодически фиксирую только так для себя. Угу, Надежь. Ну, аналогично, но, как, как правило, вот что-то там, знаешь, вот такое, особенно живое, что-то случилось, думаешь, ну, блин, вот сняла бы, но не сняла. Угу. Значит, смотрите, у меня просто предложение. Сняла бы, не сняла бы, есть для себя... Значит, оставляем жесткие ролики, которые у нас нужны да, для автоматизма, и что-то, если у вас оно возникает, давайте снимать отдельно, хорошо? Пусть это будут короткометражки, сюжетики такие, просто эмоция. Какие-то вещи, возможно, не так вот, почему-то сейчас вспомнилось, было бы интересно, года 4 назад мы жили в другом районе, и наш дом в том районе, когда-то в 1969 году, был первый вообще в районе. И напротив стоял еще один дом с черными окнами, когда мы заселялись. Там, где школа, было болото. Там, где гаражи, было озеро. Там были виноградники. А сейчас это все, а сейчас это все дома, дома, дома, дома, дома, дома. И когда мы с сыном там оказались, я ему показываю, что вот я жил в этом доме, мне было столько, сколько тебе лет. И прошло больше... 35-40 лет я когда-то рисовал на стенке дома Гуфи с таким ухом коричневой краской на балконе. И мы проходим, я поднимаю глаза на четвертый этаж, и он до сих пор там. Сколько жильцов поменялось, безумные. Такой момент. Тот черный остров, то, что было, снять, показать сейчас пацану. Может быть, ему это не интересно а может быть, очень интересно. Угу. Я качнул у вас эмоцию, девчонки? Да. Лена. Кочнул. Кочнул. Отлично. Значит. В свободном режиме появляется, выкладываем, мы тоже что-то с этим будем смотреть, делать, да? Нам же тоже хочется, чтобы была какая-то и структурка. Потому что, Лена, ты записала Надя, ты записала розы, но через 10 лет, не сказав в эфире, что это 2017 год, сентябрь. Ну да. Ты уже не вспомнишь об этом. Ну... Почему мы фотографии подписываем, Надя да? Вот поэтому даже в свободном творческом видео должна быть какая-то структура. Лавливаете мой тонкий подход к этому вопросу? Угу. Фотография. И там есть дата, место. Ага. Ну да, потом этот ролик посмотришь и не поймешь, когда это было. Что, когда, в каком месте. Ну а теперь... Уж сильно у меня мягкая подводка, оказалась, как мне кажется. Лена, что ты посмотрела, у тебя время или что? У меня еще 20 минут. Все. Я помню, я думаю, я думаю так. Мы как бы договаривались о том, что мы вообще будем 10-минутные минут, 10 делать. Значит, у меня, у меня задача научиться наш, проводить нашу встречу в 20 минут. Это моя задача. У меня к вам просьба помогать мне в этом. Каким-нибудь образом, я пока не знаю каким. Давайте возвращаться к конкретике, да? конкретике. Значит, вы вчера написали, каждый из вас отсняли. Я примерно на эту тему и тему вчерашней нашей встречи написал пост. Предлагаю просто зайти на него, посмотреть, когда будет время поделиться своими ощущениями, совпадает с вами, не совпадает, что вы не, что вы сделали из того, что не сделали, с чем согласны, с чем не согласны. Это свободный микрофон. Поэтому важно, чтобы мы как бы в каком-то режиме шли взаимопонимания. Вот. А И... может, быть, мы, может быть, вот ты пост делаешь, да, мы, может быть, вот свои вот эти реакции, с этих, которые, выводы какие-то под постом просто будем писать, там что, да. блин, куда чтобы где-то было. Блин, да, да, да, да. да. Смотрите, у меня механика какая. Мы встречаемся, я беру ваше видео за вчерашний день, поскольку у нас такая разница. Вот. А, нет, стоп, не беру. Ну да, за вчерашний день, на, на базе которого мы чего-то встречались, разговаривали. Я его прикрепляю, пишу к этому какой-то пост, какую-то информацию примерно о том, о чем мы говорили. Вот, выкладываю. Ну, и делаю дополнительный анонс. Вот. Вы его можете смотреть. То есть, у вас, получается, мы поговорили, потом вы прочитали, подумали, так, не так, добавили что-то свое, да? Ну вот, то есть, еще раз закрепили. И вот, как ты на какие-то записи сделали в, под постом. Свои. А вот еще, знаете, чтобы отслеживать, чтобы отслеживать результаты, какие-то изменения, допустим, у каждого человека. Вот хорошо было бы вот у нас в группе сделать, ну только не знает где, или ну, у тебя, что ли, в группе, чтобы ну, каждая, каждый человек там у себя фиксировал свои какие-то, чтобы у него видно, открыл, и ты видишь, что же, изменения какие-то. Как, типа, вот... Слушай, шикарная мысль, шикарная мысль отслеживания. Я запишу, я пока понятия не имею, как это делать. Ну я мысль понял. Но, есть... Возможно, если у тебя вот твоя группа, она под этот uh -huh. проект, то так было бы неплохо в группе, может быть, типа обсуждения, вот как у нас, как у нас э, в этом в группе, у каждого своя uh -huh. проект заходит, что там она у тебя все видно Ну да, вот, наверное, в обсуждениях можно задать тему. И вот в этой теме там уже конкретно тогда можно будет писать, вот не здесь, на прямо в посте в самом, а в самом посте можно просто комментарии писать. Да, да, да. Ну, смотрите, получается две вещи. Под постом в комментариях мы пишем просто свою реакцию именно конкретную на эту мысль, на пост, да, какие-то свои uh -huh. задачи, согласия, несогласие, результаты, именно конкретной этой какой-то вещи, да. Uh -huh. А отдельно я посмотрю, как бы создать какую-то ветку, в которой мы каждый можем результаты... А, кстати, туда вот можно писать как раз вот эти вот... А... предложения. Конструк... Ну, предложение это одно сейчас... конструктивное эмоциональное состояние по результатам встречи там либо дня да? вот то что мы делаем коротенькие вещи и тогда вот а, ну, грубо говоря тот же самый дневник успеха вот микро туда фиксировать и мы можем видеть какую-то динамику я понял я себе записал принято вот так по структуре смотрите Пост я написал по структуре, там совершенно, я достаточно четко уже ответил на этот вопрос. Лен, у тебя было, было желание, ты пыталась сама структурировать да, свою информацию по посту, и у тебя это почти получилось. Это да? это, это как? Где? А ты смотри, ты снимаешь, и у тебя уже есть четкие структурные точки в каждом видео. Ты в каждом видео говоришь температуру, ты говоришь дату, ты говоришь ленг. Ну mm -hmm. вот почитай, что я там написал. Но смотри, что происходит. А оно у тебя немножко то в одном месте, то в другом, то в одном, то в другом. Mm -hmm. Вот я... Очень творческий жизнь, по жизни человек, но я это называю лентяйством, потому что так легче. За, за, знаешь, за пеленой творчества скрывать свою лень, когда тебе не хочется себя напрягать, и ты делаешь, как делаешь, все, как понесло. Ла -ла -ла -ла -ла -ла. На самом деле, тут нужны некоторые усилия для того, чтобы, вот как мы говорим, это тот, тот автоматизм, который разбуди нас, и мы сделаем вот эту всю цепочку, о которой я говорил, легко. И вот здесь... Почитайте. Короче, все. Не буду тратить а, эфиры ваше я, время. Можно еще, давай. Я сегодня, вчера сделала себе структуру новую после нашего обсуждения. Сегодня утром решила по этой э, структуре э, ну, сделать видео. Блин, ну сложно. Не то, что ты там сам что хочешь, что говоришь, да, а вот именно, и раз там подсматриваешь, и вот уже мысли уже теряются. То есть, когда вот нету этого автоматизма. Теряются или не теряются в структуре в мысли? Теряются То есть теряются. Ты можешь посмотреть, а что же дальше-то нам, нам, нам поэтому смотреть. Во-первых, смотри, отличную тему ты затронула. Конечно, свою структуру кинь там, как вариант, да, чтобы мы увидели тоже всем. Если, Надя, если у тебя увидится какая-то структура, тоже туда. Смотри. Хорошо. Тебе нужна обратная Стас, uh, реальность? Саша, Куда бросаем? Где мы друг друга увидим? Пост в группе моей. Uh -huh. Я тебе кину ссылку на пост, ты увидишь в группу, если зашла, не зашла, не знаю. <связываю> И под ним. Лен. <связываю> хорошая мысль. Ты говоришь, что после того, как М -м, моя, моя принцесса пришла, маленькая, Доброе утро, привет, тетя. У нас уже тут больше. Вот. А, хочу повторить для того, чтобы понять, правильно ли я понял тебя, что когда, то есть этап был, ты свободно снимала в свободном лайт-режиме, без жестких, привяз... жестких точек. Вчера ты сделала структуру, начала работать по структуре, и тебе стало сложнее. Так? Да, да. Сложность заключается в том, что Тебе нужно думать, что сказать, зачем, да? Да, последовательность. Какую последовательность, если согласно структуре, да? Надо ага. либо посматривать, вот вначале, потому что нету... Угу. Ну, ты не запоминаешь, да, вот изначально, угу. по листочку. И напрягаешься, угу. и теряешься в этот момент, пока Теряюсь. ты смотришь, да. С -с Сбивает, да, и когда даже эмоциональность да. уходит какая-то, да? Какую да, да, да, да, я сейчас, кстати, это видео выложила, там тебе посмотришь. Ага. Скажите, девчонки, вам интересно было бы разобрать эту тему и как перейти от жесткой сухой структуры обратно к творчеству и да. вопрос вообще полезности структурности. Давайте тогда я себе ставлю заметку, что напишу сегодня некоторые вещи вот именно на эту тему, да? Угу. Лады, договорились. Потому что на самом деле это все-таки очень важный э, этап, и его нужно себе как-то вот пройти его. Вот. Ну что, мы сегодня с вами вообще рекорд на 45 минут. Рекорд в каком плане? У нас бывало по часу с Леной один на один. А сегодня рекорд. Мы сегодня втроем, вдвоем, вдвое у вас. А у меня сегодня рекорд, у меня ролик 40 минут секунд занял. Это на самом деле круто, реально. Вот. Потому что, да, ну, понимаем, целевая аудитория, если мы говорим о той предполагаемой, опять же, почитайте, ну, блин, им нужно пинь пинь А сколько, к времени надо стремиться? Нисколько. Вот такого нету. Сама почувствуешь. Постепенно сама придешь к пониманию, исходя из целей и задач, исходя из предполагаемой целевой аудитории. А Надя уже прописывала целлюциа свою для чего вот это прописывала? Нет. Нам с ней нужно еще вот это встретиться отдельно. Нет, мы она предыдущую нашу встречу посмотреть для себя и, может быть, что-то оттуда еще тоже взять. Если что непонятно, тогда уже можно на встрече обговорить. Саша, записи есть? Да, мы по-моему да. по практически все выкладывали, да? Блин, я не помню. Да. Я смотрела, пересматривала. А, ну, когда записи мне брось, и я посмотрю. А у меня? Или записи там в группе? Нет же? Ага, а что ты смотри, у нас как бы, что у нас мы хотим прописать? Мы хотим прописать, значит, упс, упс, упс, птица моя. Первое, это список список баррикад, да, препонов, что мешает, да, правильно, Лен? Да, да, что мешает. Что мешает. А второе, мы с тобой там... Потом, это, какой я сейчас там вижу или чувствую э, в результате, какой цели, точка Б, в начале точка А и точка Б результат угу. и мы с тобой еще одну штуку делали надо даже она была сохранилась сейчас по быстренькому гляну в переписке нашей с тобой а вот очень важная штука наши желания что-то мы сейчас потеряли их немножко то есть тот же самый принцип эмоциональный взрыв до да, 5 минут максимум Наши желания на ближайший год. Желание... А я такое дело, что я не помню. Дело, дело, я тебе скину, продублирую. А, желание через год. В течение года или через год? Желание через год. И а, четвертую штуку, которую мы не делали. Ну, тоже очень коротенькая, Вопрос такой, а для чего мне нужно это умение работы с камерой, с видео, принятия себя? Для чего мне нужны вот эти навыки? Вот те, которые там результатом являются. Понимаете, о чем? Я, по-моему, такое делала. Он у меня нету. Я ну, у себя наверное... Вот, кстати, вот эти вопросы, вот, вот эти вот вопросы, и у себя там можно будет отвечать. Если ты сделаешь для каждого, вот из этого можно там все это вычеркивать. Да, да, да. Хорошо, я еще раз это проформулирую и выложу тогда тоже, да? Да, и, кстати, хорошо вопросы. было бы не искать в роликах, а это было вот... Сделали то вот эти, вот эти, вот эти пункты. А uh -huh. это мне сделать следить, да, за этим? Нет, ну ты вот или... ты, же сейчас, отметил, ты просто их напечатаешь в какую-нибудь посту, что мы сделали вот это, вот это, вот это, вот это. Uh -huh. Мы сделали или сделаем задание. На, для, для, за эти дни надо было сделать такие-то задания. А, ты имеешь в виду, что в течение этого времени мы выполняли какие-то задания, а, и, грубо говоря, достижения вот эти, да? Ну, ответы. ответы мы можем у себя потом... Э, а, или я, я беру из, ваших, из вашей информации, как вот у тебя, допустим, э, что волнует и мешает мне выступать публично, да? Это зависло, да? Нет, это я завис. Я читаю. Вот это я научился паузу держать, да? Аж кажется, что трансляция зависла. У меня, допустим, у тебя был один из пунктов. У меня не такой голос для выступления. Но при этом, смотри, вот это как раз второй вопрос. А какой у меня должен быть голос вообще? Какой я вижу идеальное себя и с каким голосом, да? И на самом деле и для тебя, и для меня есть понимание, потому что есть техники, которые меняют голос, меняют интонацию, придают ему краску. И помнишь, я на днях говорил, уже я хочу с тобой заняться уже интонацией, голосом. Да? Uh -huh. Ну, пока рано. Вот. И, соответственно, да, и соответственно в списках у нас тоже появляется список, чего я хочу добиться в результате тренинга. Это может быть либо повторение, либо своя тема какая-то, свой вопрос. Да? В общем, хорошо, мы подняли хорошую тему, я думаю, что сейчас э, все-таки нужно чуть-чуть уже заканчивать, вот тут перебор переборить получается, да? Угу. Лена, она уже она без обеда осталась, бедная. Нет, я уже перепустила, мне просто 5 минут осталось, сейчас народ пойдет. Понятно. А, ты в офисе сейчас, да? Отдохнула девочка на перерыве. Нормально. Ну да, такой Перегруз. Ладно, так, все, подводим быстро резюме. Очень быстро. Итак, резюме. Так, мы говорили о том, что мы творческие люди, и нам нужна поддержка эмоциональная и подтверждение наших, что крутизны, что мы молодцы. Поэтому у нас первые ролики, которые мы пишем, вводим в структуру, которые доводим до состояния спим, проснулся и сделал всю цепочку. Цепочку нужно прописать, эту быстренько мне. Это мне задание. И с другой стороны, есть, а вот этот автоматизм позволит нам, когда мы что-то увидели кайфовое, приятное и хотели бы запечатлеть, мы это легко, быстро, сразу снимаем. И тоже появляется там, как на фотографии, подпись. В этом видео подпись появляется. Да? Вот. Плюс мы говорили о том, что мы делаем... с Постам делаем свою реакцию, пишем, да, которую я пишу на основании нашего видео. Плюс у нас 4, 4 списка, которые нам позволяют двигаться и контролировать себя. И видеть этапы, и видеть, что мы молодцы, что мы достигаем результатов, и мы складываем свою книгу успехов из дневничков. Угу. Все верно. Все ты перевариваешь. Вы знаете, ведь я ведь тоже склонен внутренне к самоедству. Но я сейчас подумал, что я молодец. Молодец, а -а -а. да. Я реально вспомнил. Ну вот на этом и давайте заканчивать наше мероприятие. Кто у нас еще молодец? Мы молодцы. Как у вас прям получилось? На расстоянии в тысячи километров одновременно. Мы молодцы. Итак, ну что ж, действительно, мы молодцы. Мы здесь. Мы идем. Мы молодцы. Все, все, все. Счастливенько. Пока не отключилась. Буквально на секунду. А, не успел. Ладно, завтра дам. Завтра дуфишку дам штуку. Все. Ладненько. Пока-пока. Надюш, если что, пишем, списываемся, уточняем. Хорошо, хорошо договорили, все, давай, пока. Молодые, счастливо.